Да, вот это цены в этом году выросли. Вот бы сейчас вернуться назад в 2021 год. Точно! Всем привет! С вами Константин и вы на канале Строй Гарант Анапа. Как вы меня знаете, я старший менеджер компании Строй Гарант Анапа. Но не только я могу продавать дома, а еще умею изобретать. А что я изобрел, хочу вам показать. Пойдемте посмотрим. А изобрел я, друзья, машину времени Присаживаемся поудобнее и полетели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 Друзья, мы сделали с вами невозможное, мы вернулись назад в прошлое, поэтому успевайте покупать в нашей компании дома по старой цене 2021 года. Всю информацию подробную вы можете услышать от наших менеджеров. Звоните на горячую линию, мы обязательно вам расскажем все подробно. Кто приехал на юг, жизнь на море мечтал. Тебе повезло, ты на скидки попал Можешь новый коттедж в теплом месте купить Торопитесь, друзья, в строй стройгород позвонить